Все, все снимаем типа, новогоднюю поздравляшечку что мы короче вышли хорошо саня начнет давай пожелай всем подписчикам канала 16 тысяч человек сначала скажет с наступающим нет потом потом, да? потом Хорошо. я потом это скажу да, ну поверите. что я, а вам я желаю махну? наши дорогие подписчики это то чтобы вы продолжали свои тренировки у вас всегда хватало мотивации для того, чтобы выйти и потренироваться. Хорошо провели новый год, встретили его. Что бы еще такое пожелать? Что бы еще пожелать? Счастье, здоровье. Счастье, здоровье, оно, конечно же, нужно. Оно всем нужно, да. И еще вам пожелаю то, чтобы вы ставили лайки, писали нам комменты и подписывались на канал. Спасибо, что были с нами Хорошая эти 9 месяцев, начиная с когда мы 7 марта записали смарт. первое видео. Да. Смарт, да? 3 марта Три сезона. Вдруг Давай. Поэтому спасибо, это было реально круто. Было очень здорово видеть вас на наших тренировках. Было очень здорово приезжать в другие города и общаться с вами. И узнать, что вы нас смотрите, потому что для нас было такое воу! Прям удивление. Это, да, мотивация, что нас кто-то хоть смотрит. Хоть кто-то, да. Они только Поэтому я, я чем-то вот. раз. Чтобы... Ну и да, что? Да, прибудет с вами сила. Да, и с наступающим! Да, наступающим! С наступающим! С наступающим! как-то так. Я это колебал надо было другую инфу вот я тут только что обучалка по ласточке, между прочим сделал Дракон -флагу, флагу драгон флагу опять они ну, есть обучалка по дракон флагу за 4 недели очень То крутая посмотреть на ты нашем YouTube канале болтаешь с людьми мы тут нормальную информацию даем а потом ты ноешь что у нас нет нормального видео все скучно простите ребята мы не успели записать А ты да. снимаешь меня, как я снимаю игры, да? да. Отлично. Вот так и делают бэкстейдж. Ты, а раз, руки. <свят> Два, давай, Коля, еще разок. Ну, вообще давай. это сильно. Вообще это круто. <свят> <свят> вот он, Дедушка Мороз. Упирайся ногами. Оу, не делай так. <свят> еще раз последний а, еще бы раз пять на камеру ты... что а теперь обратно Попробуй. девочка первый раз делай попробуй вот так бы хочешь давай вместе вот так вот молодежь воркаут давай еще можешь давай еще разик, давай ты сильный смотри какая скромная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 что? Я не знаю, что человек делал, а потом засадил его Первый раз, Да. А может, научишься делать такие маканы. Давай, вот все выход. Вот, вот, вот, давай, спускайся аккуратненько. Вот, давай, пять раз, давай, сделай. Давай еще. А потом вниз. Это, Валька, Даже 2 стены 30 минут потратил на то, чтобы уйти в эту порцию Отожмите, не зря же время потратил Задачу выполнил А ну-ка снизу там свалились там стойка Нужно реально видео поснимать, начать, чтобы что-нибудь было Наверное, надо пойти поиграть И потом такой, нет, не могу спать Какая-то чушь Зачем ты это снимаешь? Я не знаю, чтоб что-то было снято Давайте пожелания каждого, а потом ты ездишь, нагло, С Довым годом всех! Фу. Если будет очень строго судить, у тебя не пройдет, но там тогда и у всех не пройдет, и у что париться, всех. если у всех по нулям будет, знаешь. Особенно у меня. пара па па Прошла неделька, и мы обещали вам прогресс. Прогресс. Держится, держится. Уже в нескольких подходах. Ты доволен, ты говорила, Дедушка Мороз? Сделаешь. Да? а ты да. мне, не сделай, не сделай. Ну, сделает, в прошлый раз не сделал, ему. Ну все, неделя прошла. Он просто руки выпрямил, и все. Да? Нет? Нет. Шесть да, шесть дней подряд тренировок. Муфты в одене сильные. Вот так он им пользовался. Ты шесть дней тренировал, чтобы выпрямить руку? Да, потому что меня не сбивали. Ну, красава, чувак, прогресс есть. Ну, тренируй дальше, аджемай. Заткнусь, Повтори, все. повтори всё, что повторите, пожалуйста. Я не, ненавижу повторить повтори, два не раза. теперь скажи, пожалуйста. А, он прикольно выглядит. Камерка новая? Да. Наша новая гоупрошечка. Да. Ребята, у нас новая GoPro камера на да. четвёрку. Здравствуй, дедушка Мороз. Борода из лады. Ты подарки нам принес. Ну, дальше. А дальше надо будет убегать, если будет не фунтура. Да я только два. Сегодня 26, декабря. И у нас предновогодняя тренировочка. Предновогодняя, да, Сай? Ты кто сегодня? Дед Мороз. Дед Мороз. А мы маленькие. Дед Мороз. Ну или от Мороз, кому как больше нравится перчатки, я тут голыми очами серебряные. Да нет, а вы все что ли, блин, в них? Потому что они крутые, чувак. Без Безумцы. Давай, внученька. Это только ты без резинки. Без резинки, что? Какая на связь? Не будешь?